Я Вика и я хочу stories. Всем привет, мы пишем новый выпуск подкаста Stories и сегодня мы обсуждаем тему домашнего насилия. Да, тема неприятная, но она крайне важная, потому что я уверена, что хотя бы с половиной слушателей, которые здесь есть, кто-то да, сталкивался с домашним насилием. Особенно это касается, наверное, женской половины аудитории, хотя и мужчины, я так понимаю, тоже женщин страдают. Периодически. Рядом со мной Спартак Суббота, научный руководитель Института когнитивного моделирования, психиатр-психотерапевт, то есть человек, который нам сейчас по полочкам разложит, что в Украине с домашним насилием, почему женщины редко об этом говорят, редко обращаются в полицию и чаще всего могут только анонимно, тихонько кому-то на кухне пожаловаться, рассказать. Привет всем. Сегодня будем говорить про насилие и хотелось бы все-таки еще затронуть такую тему, как причины насилия. Многие думают, что насилие это какая-то явная патология, в то время как насилие свойственно абсолютно всем живым существам, даже казалось бы самым пацифичным. Причина насилия это неконтролируемая агрессия, либо ну, проблемы с контролем агрессии в каких-то социальных аспектах. И агрессия является одной из э, таких базовых э, модификаций поведения, которые свойственны абсолютно всем живым существам. Скажем так, если у всех живых существ может проявляться насилие, uh -huh. почему тогда не во всех семьях происходит домашнее насилие? Дело в том, что э, домашнее насилие происходит в тех ситуациях, когда есть сильный дисбаланс власти. Uh -huh со стороны э, супруга либо супруги, либо со стороны партнеров, да, в целом, когда есть сильный дисбаланс власти. Причина дисбаланса власти заключается в том, что партнеры изначально начинают взаимоотношения не на равных условиях. Причин тому может, может быть множество, да, особенности воспитания, темперамент, то есть врожденные какие-то биологические факторы. То есть много причин может влиять на это. Слишком большое количество коррелят, мы их все выделить не сможем. Важным моментом является то, что внутри семьи домашнее насилие, которое называется, что внутри семьи оно является опасным по причине того, что есть высокий шанс того, что оно не будет предотвращаться и всю жизнь человек проживет с ним. Но ну, предположим, на улице человек сталкивается с насилием по отношению к себе со стороны прохожего. Есть большая вероятность того, что это будет зафиксировано и пресечено либо правоохранительными органами, либо окружающими, либо человек сможет как-то это зафиксировать и продемонстрировать. Домашнее насилие имеет э, такие спектры, которое невозможно зафиксировать, например, как эмоциональное насилие, его нереально зафиксировать, потому эмоциональное насилие, оно такое специфическое, что невозможно его как-то ретранслировать, нельзя прийти в полицию и сказать, он постоянно там, меня да, или там шутки смешные отпускает, скажут, девушка, разводитесь, либо и вы тоже отпускаете шутки по поводу там, его каких-то слабых компетенций. То есть ну, это будет такая вот примитивная форма рекомендаций. А реально предотвратить его очень тяжело. И вот э, внутри семьи домашнее насилие, как правило, не пресекается. И все переходит, э, скажем, в хроническую форму, когда люди уже всю жизнь живут с этим состоянием и ничего не меняют. Знаете, это тот пример, когда люди в браке, им уже по 80 лет, и они в браке там 55 и там, 60 лет. И для детей это пример. Вот мои родители уже столько лет в браке, значит, это вот, у них крепкий союз. Нет, просто особенности культуры раньше не позволяли людям разводиться. А сейчас люди имеют полное право принимать решение по этому поводу. Жить без брака, жить без детей. То есть у них есть больше прав, больше свобод. И, собственно говоря, это меньше порицается со стороны общества. А наши люди по-прежнему верят в то, что нужно, чтобы мы были вот длительное время в браке. И обязательно, даже если что-то плохое происходит, ссор из избы выносить не культурно. Да? То есть, следовательно, мы должны это терпеть. И вот такие вот проблемы внутри э, семей провоцирует э, повторное домашнее насилие. И даже если они расстаются, э, выводы не делаются людьми, люди не делают выводы. Есть шанс, что, например, даже если женщина, ну или мужчина, ладно, э, вышли из этого союза, в котором происходит домашнее насилие, они снова попадут. Потому что есть такая теория, что если женщина испытала на себе абьюз, физическое, психологическое, экономическое насилие. То есть она к этому привыкла отчасти и будет угу. подсознательно искать такого же партнера снова? Не обязательно, совершенно. Я даже скажу, чаще всего это не так. Чаще всего человек, который сталкивался с каким-либо видом насилия ранее, сейчас повторно в такие отношения не влезет. Но бывают ситуации, когда у человека есть особые модели поведения и особые убеждения, которые приводят к этому. Например, я ценен только тогда, когда делаю все, что скажет мне партнер. И это приводит к покорно уступчивой модели поведения, которая впоследствии приводит к лишению прав человека, да, и он становится таким бытовым рабом. Когда такое убеждение есть, но, как правило, воспитывается еще с подросткового возраста, то если есть такие убеждения, впоследствии человек будет постоянно искать таких партнеров. Либо, допустим, склонность к самопожертвующей модели поведения. Например, человек считает, что он значим только тогда, когда жертвует чем-то значимым для себя, чем-то значимым для себя, жертвует ради кого-то другого. И таким образом потом пытается привить чувство значимости по mm -hmm. отношению к объекту, ради которого жертвуют. Что касается, кстати, физического насилия, то статистически чаще сталкиваются с ним мужчины. Например, женщины вдвое чаще бьют мужчин, чем мужчин и женщин. Однако есть маленький нюанс. Так сложилось биологически, что мужчина и женщина различные, мы разные. Мы можем долго спорить по поводу того, что у нас там есть похожие черты, но по факту мы разные. И наука по этому поводу весьма категорична. И даже если у нас есть желание доказывать то, что мы Равно. одинаковые, Равно. да, это, у нас есть равные права. Это очень важно понимать, что мы равноправны. У нас у всех есть одинаковые права, и мы имеем право их отстаивать. Но нет никакого равенства, потому что так случилось, то что э, мужчины физически крепче значительно Объективно, зна, объективно да. значительно, подавляющее большинство мужчин значительно э, физически более развиты, чем женщины. И э, если женщина причинит физический, ну, то есть просто начнет бить своего партнера э, в порыве гнева или страсти, или еще что-то, ну, это закончится ровным счетом в лучшем случае там, э, ничем, а в худшем случае синяком, царапиной или какой-то ссадиной. Если же мужчина один раз приложится, есть большая вероятность, то, что человек ну, столкнется с серьезными повреждениями, иногда до летальных исходов это доходит. Потому мужчины понимают, что физическое насилие по отношению к женщине, оно повлечет больше последствий. И женщина с большей вероятностью сможет обратиться снять побои, потому что у нас наложен еще такой социокультурный э, стигмат, что мужчина, который обратился за помощью после насилия со стороны женщины, это не мужчина. Ну да, кстати. Ну, есть, я да. думаю, полицейские сами будут издеваться. Да, ну, я просто представляю себе ситуацию. Прихожу я, допустим, в полицию, говорю, меня жена избила. И там Саня, царапин, хочу снять побои. Ну, то, что э, меня сфоткают и высмеют, это 100%. Ну, а Где-то в паблике полиции. Да, но... да, скажут, ну типа, паренек с ума сошел. То есть у нас культура такая, это нужно понимать. Есть страны, где, например, абсолютно неважно, мужчина приложился или там женщина, физическое насилие есть физическое насилие, его нужно приседать. потому нам нужно адаптироваться под реалии, в которых мы живем, имеет смысл постепенно их менять, но полностью изменить мы их не сможем быстро, потому необходимо все-таки ссылаться на то, что у нас есть социокультурные особенности. Потому женщины могут чаще причинять э, физический вред мужчине, однако э, обращаться за помощью будет чаще женщина, потому что будет прецедент для того, чтобы обращаться за помощью. Ну а как много вообще обращаются? Судя по тому, что там статистика дает, да, этот процент там миллионы, но тем не менее, мне кажется, э, дома насилие такого вот скрытого намного больше, чем официальная статистика. Э, это правда. Например, мы запустили платформу, которая нас, называется э, ⁇ Мы не сдается на базе платформы также, которая называется «Расскажи мне", которая по психологической помощи, и эту инициативу вместе с Красным Крестом Машей Ефросининой мы как бы, создали такую как стену, на которой люди могут писать все свои истории и для чего это делается, чтобы люди понимали, что они не одиноки в этой проблеме. И так получилось, то, что огромное количество обращений, огромное количество жалоб, люди пишут о том, какие у них обстоятельства, с какими трудностями они сталкиваются и так далее. И вот э, какой феномен. Когда мы объединили эти две платформы, и у нас есть специальная группа, которую я тренирую, обучаю по помощи и превенции эмоционального, или физического или сексуального насилия, вот у нас эта группа занимается э, там, помощью и терапией людям, которые пострадали от домашнего насилия. К этой группе, которая прикреплена к э, платформе «Расскажи мне», за последнее время, за очень короткий срок обратилось там свыше 200 человек, уже большое количество заявок в обработке. И как, если мы посмотрим на количество заявок, которые люди э, подают, и количество жалоб в целом на э, мы не сдается, на платформе не сдается, мы заметим, то, что несмотря на то, что есть возможность бесплатно обратиться, очень многие люди не обращаются. И это одна из проблем так называемой выученной беспомощности. А это уже вопрос, который был задан раньше. Почему люди не обращаются? Есть такое явление, которое называется выученная беспомощность. Выученная беспомощность ⁇ это такое явление, психологический эффект, феномен даже можно сказать, который был выведен Мартином Селлигманом. Это позитивистский психотерапевт, который... Очень классно, занимался еще экспериментальной психологией, очень классно вывел несколько таких эффектов, которые влияют на способность человека отстаивать свои границы и защищать себя. Значит, если человек сталкивается с какой-то трудностью и какое-то время не может преодолеть этот барьер, его нервная система постепенно начинает сдаваться и адаптироваться к беспомощности. И в какой-то момент, даже если появляется возможность вырваться из этого прочного круга, человек отказывается. Примером тому является, допустим, Два э, военных, которые могут вести эшелон из тысячи человек. У этих двух военных ну, никак не будет огромного количества патронов, которые смогут всех убить. Но люди уже просто устали. Вот пример Второй мировой войны. Люди устали, и вот это начинает подчиняться, потому что воля максимально подавлена. И подобное может происходить внутри семьи, когда сначала человек пытается как-то оставить собственные границы, но постоянно сталкивается с агрессией. И в какой-то момент он просто, знаете, такое потеря веры в себя. Есть, угу. И человек уже перестает что-либо делать. И нервная система считает, что нужно идти по пути на меньшего сопротивления. Мы выживаем, когда подчиняемся. И эта выученная беспомощность не позволяет человеку поверить даже в то, что ему нужно выйти из этого конфликта. Ну что тогда происходит, если какие-то женщины все-таки вырываются, идут, говорят? Где этот переломный момент в этом процессе? Начнем с того, что выученная беспомощность, во-первых, свойственна далеко не всем. Женщинам, угу. которые сталкиваются с насилием, нужно еще учитывать, что и мужчины сталкиваются с насилием, и мужчинам вырваться из этого круга сложнее, потому что проблемы мужчин учитываются меньше внутри семьи, да, потому что, кажется, ну, мужчина как бы... Стереотип, да, мужчина сильнее, следовательно, ему mm -hmm. необходимо с этим справляться, и мужчины сами часто являются насильниками эмоциональными, либо физическими, потому как бы мы их игнорируем. Но что мужчинам, что женщинам свойственная такая модель, как выученная беспомощность, но далеко не всем. И есть критические ситуации, когда э, жизни угрожает э, опасность, то есть есть вероятность, что человек может там лишиться здоровья очень сильно, либо ну, лишиться жизни, и тогда человек принимает какое-то решение. То есть такая вот точка невозврата, когда уже человек больше не может терпеть. Такое происходит. Но, как правило, в жизни человека, который сталкивается с насилием регулярным, просто появляются другие люди, появляется какая-то информация. И популяризация в том числе этой проблематики тоже как-то подсказывает то, что этот человек не одинок, у него появляется надежда. И вот тогда он вырывается из этой всей истории. Вот многие говорят, да, смысл об этом говорить, зачем вы об этом рассказываете, чем популяризируете эту тему. Все и так это знают. Да, но все знают, допустим, что и алкоголю потреблять вредно, но у нас есть такое понятие, как культура питья. Угу. И мы не хотим довести до культуры домашнего насилия. Знаете, чтобы не было такого, что физическое или эмоциональное насилие внутри семьи или в принципе это норма. Когда-то я слышала, у меня был пример, у меня есть девочка, которая потерпала от физического насилия, как она объясняла, почему она не идет, никому не рассказывает, хотя все ее стимулировали, потому что мне же не помогут. Вот я пойду в полицию, я знаю, что мне не помогут. Ну да. что сделаю? Что его установят? он вернется. И мне кажется, что это тоже какая-то Это не и знаю, есть ничь. выученная беспомощность, да, это и есть выученная беспомощность, потеря веры в то, что можно что-то исправить. Ну хорошо. А случаи, когда полиция действительно не помогала, вот только сейчас придумали комнаты, куда женщины могут убежать. Сколько раз полиция приезжала, все смеялись. Ну уже тебя не убил. Ну, до свидания. А что вот с этим делать? Такие ситуации тоже бывали. Но дело в том, что сейчас мы все чаще сталкиваемся с тем, что органы не равнодушны. Они помогают, и даже если они помогли один раз, если там приехали, бывает, что второй-третий раз люди, ну, люди помогают, обращаться в суд необходимо, необходимо. Как минимум, в первую очередь, необходимо прекратить вот этот вот цикл насилия, да, то есть в первую очередь нужно кому-то в этом заявить. то есть Люди должны знать, что это происходит. И проблема еще является то, что когда полиция приезжает, некоторые жертвы насилия потом сами становятся на сторону насильника и говорят да. о том, что да, и это тоже является проблемой. И таким семьям сложнее всего помочь, потому что они, в принципе, считают, что насилие над ними вершится только тогда, когда степень повреждений больше по отношению к ним. Например, возьмем семью мужчина раньше. Муж э, конфликтует с женой, жена на него кричит, материца разбивает посуду, причиняет ему какой-то вред. И в этот момент она не вызывает полицию. Но когда он отвечает ей физической агрессией на физическую агрессию и причиняет серьезный вред то есть прям, ну, может причинить какие-то э, средние тяжести телесные, она вызывает полицию. Только тогда она вызывает полицию. Полиция приезжает, и в момент, когда их силы становятся равны, она начинает ему сострадать. То есть такая созависимая модель поведения. Она начинает ему сострадать и начинает становиться на его сторону. Неоднократно были ситуации, и я хорошо общаюсь с полицией, неоднократно были примеры, э, такие ситуации, когда полиция прижала и сталкивалась с тем, что женщина набрасывалась и причиняла физический вред сотрудникам э, полиции, пытаясь защитить э, своего обидчика. Да, чаще всего это происходит в семьях с специфическим статусом, где есть нарко- или алкозависимость угу. и так далее. Но тем не менее. А вина? Я просто читала несколько историй на платформе, и меня удивило, что очень многие женщины, особенно те, которые говорили про сексуальное или физическое насилие, очень часто заканчивали свою речь тем, что не вините себя. Откуда берется вина у женщин, я не понимаю. На них же набрасываются, их насилуют. Да. Дело в том, что чаще всего транслируется так, ты меня довела до этого, mm -hmm. ты меня спровоцировала, или я всю жизнь живу под твоим гнетом, ты сама э, виновница всех моих и твоих бед, то есть идет объяснение э, негативного поведения со своей стороны таким образом, будто виновата на самом деле жертва. Это очень удобно, насильник сам может сказать жертве, что она виновата, что она его спровоцировала, тоже возмущает такая тенденция. Да? Вот, э, «Жертвы сексуального насилия». Когда ловят насильника, говорят, какого черта ты совершил такое преступление, ты же, у тебя семья, все в порядке, казалось бы. Они говорит «Так, а что она так вырядилась? Так вот, э, э, ну да, это типичная фраза, типа, или там она же сама этого хотела, на внешнем видом, да, она своем внешним видом это показывала. Проблема в том, что всегда виноват насильник. Как бы не провоцировала жертву, конечный результат за тобой. Сколько угодно можно оскорблять там другого человека, но если в ответ на оскорбление человек причинит физический вред, судить будут человека за то, что он причинит физический вред. Провокация — это плохо, однозначно, но у нас культура такая, что, то, что я должен, получается, одеваться, учитывая э, сексуальные девиации, отклонения всего окружения, в котором я буду находиться, но я так не смогу, знаете, у меня времени не хватит э, выбирать одежду. Почему я должен быть э, зависим от э, предпочтения окружающих? А если, например, женщина не провоцировала, чаще всего так и происходит, ну или там подсознательно она точно угу. там не хотела, и она все равно себя винит. Откуда именно вина, э, как бы self-вина, вина. сама на себя? Да. Есть несколько причин. Первая ⁇ это особенности воспитания, когда ребенка постоянно винят в том, что происходит в его жизни, это его э, собственные проблемы, он сам их притянул. То есть постоянное осуждение такое, знаете, критические такие и карающие родители постоянно осуждающие. Такое тоже вот бывает, что родители постоянно указывают ребенку, сравнивают ее с кем-то, и человек чувствует себя виноватым, растет с этим ощущением. И такая модель поведения у него потом укореняется интегрируется. И теперь каждый раз, когда что-то происходит не так, он чувствует себя виновным в этой всей истории. Пытается это загладить, и люди его за это поощряют. И нервная система распознает это как хороший метод решения проблем. Это первая ситуация. Вторая ситуация, когда человек понимает, что то, что происходит по отношению к нему, это несправедливо, не может из-за этого вырваться из-за каких-то убеждений либо страхов, и винить себя за то, что он бесхарактерный. Угу. То есть, что кажется, что что это, я за наверное, человек такой, да, да, что же я за человек такой, что человек издевается надо мной, там, «А я никак не могу выйти из этого состояния, я, наверное, недостойна этого, значит, если я не могу выйти, значит, это моя, мой бич, это моя жизнь, я так и должна жить». Мне кажется, это классическая история Советского Союза, когда все женщины не могли развестись с мужчинами и где-то приблизительно по такому сценарию описывали свою жизнь. Ну, многие, очень многие. Есть же, насколько я знаю, четыре типа насилия, правильно? Экономическое, физическое, сексуальное и психологическое. Да. Правда ли, что психологическое насилие, если оно проявляется, практически со стопроцентной уверенностью перейдет в следующую стадию. Насилия. Нет, нет, не правда. неправда. Есть люди, которые склонны только но, к эмоциональному насилию, получают огромное удовольствие от психологического эмоционального насилия. Но это ведь тоже нужно пресекать сразу же. Да, нужно еще, знаете, такая демаркация, разделение на насилие и не насилие, потому что непонятно, когда это невинная шутка, а когда это насилие. А как разделить тогда? Когда человек переживает э, душевные страдания из-за вашего юмора, либо э, эти шутки отпускаются неуместно и не отпускаются регулярно и приводят к э, дезорганизации вашей э, личности, своей самооценки, убеждений себя, то есть приводят к дисфункциям в повседневной деятельности и жизни, тогда это насилие. То что больше человек может шутить, Вот я знаю пары, где там черный юмор по отношению друг к другу, они там углумятся друг на друга максимально, и им окей. Угу. Ну понятно, это не насилие, это чисто Да, Да, да, да, просто, да, они просто троллят друг друга и даже в какой-то момент я думаю, вот это они изобретательные. Там такие шутки бывают просто, да. А бывают ситуации, когда он просто пошутил про внешний вид, а девушка уже задумывается о пластической операции. Угу. Потому что он мог шутить по поводу чего угодно, но по поводу этого шутить не стоило. А она его не предупредила, что это чувствительная тема. Он просто пошутил. А для нее это триггер, это задело ее, и она уже приняла решение, что нужно делать операцию. Хорошо, как тогда начинать отношения? Если есть риск, да, вот мы не знаем другого человека, все равно уступаем в отношения, мало ли что там. Как вот эти вот границы сразу как бы обсудить, выстроить, чтобы не дошло до психологического насилия? Очень хорошим примером является трудовой договор. Когда мы идем на работу, мы оговариваем условия труда функциональные обязанности зарплату возможность повышения и так далее почему люди этого не делают в отношениях я не понимаю например способ проведения досуга интересы ценности цели табу что точно нельзя потребности какие-то там да ну, сексуального характера эмоционального чувство юмора ну, например я всегда когда строил отношения всегда говорил о том что это вот у меня такое чувство юмора если тебе с этим нек мы не будем тратить твое и мое время, мы пойдем себе дальше. Там, ты хороший человек, я, может быть, тоже, но вот у нас с тобой не сходятся убеждения. Чтобы мы друг друга не травмировали, не отнимали время бесценный ресурс, который не вернуть давай тогда уже там, расходиться на, на, на берегу. А какой шанс, что пары вообще пойдут это обсуждать? У нас люди просто проблемы обсудить спокойно не могут, а тут сразу, вот сходу. Мы работаем над тем, чтобы люди делали это чаще. Мы это популяризируем. Угу. То есть им идет э, такая сейчас хорошая популяризация здоровых э, отношений, здоровой привязанности. Ходить к семейному психотерапевту, например, э, иметь там своих психотерапевтов отдельно. То есть ходить на семейную терапию и по отдельности, то есть уметь э, выстраивать диалог, находить э, какие-то альтернативы в своем поведении, чтобы себя удовлетворить и не ранить другого человека. То есть мы работаем над тем, э, чтобы люди понимали, что дискуссия это супер важная часть э, построения отношений. И если вы э, изначально не договорились, то потом уже ничего не будет. А люди, как правило, в начале отношений не договариваются. На чувстве эйфории такой сильной влюбленности из-за того, что лобная кора, которая отвечает там, за логику, за волевую сферу, и видное тело, которое миндалина, она отвечает за тревогу, угрозу, страх, оно менее активно, потому мы не видим препятствий, потому нам кажется человек идеальным. да? Да, да, да он, кажется, нам кажется идеальным, у него нет недостатков, все его недостатки кажутся преимуществами, но проходит время и у нас этот эмоциональный дурман проходит и мы начинаем замечать недостатки. Так вот, наша задача, несмотря на обстоятельства, связанные с нейроиммунной эндокринологией нашего мозга во время влюблённости, принять волевое решение, обсудить чек-лист, создать и обсудить все вопросы. Также на странице на портале Сдаете мы не сдаете я видела несколько историй, которые конкретно девушки рассказывали про психологическое насилие. И это случалось вот в таком формате. Мы встретились с мужем. У нас было все великолепно. Он там ухаживал, цветы дарил. У нас родился сын, дочь. И резко все испортилось. Он перестал мне помогать. Он меня корит за то, что я не хожу на работу. Uh -huh. Опять же, внешний вид. Да ты там изменил, спортом не занимаешься. Что происходит с мужчинами в этот период? Это просто очень частый повтор сценария был. Um, проблема в том, что э, не меняются эти люди. Они такими были и раньше. Просто чувствительность после... А рода у женщины увеличивается, и она чувствует себя более беспомощной и беззащитной. Ей больше нужно внимания, больше нужно коммуникации. И в этот момент ей легче заметить все изъяны, которые были и раньше. Но на самом деле он и раньше такой был. Или там бывает такое, что, допустим, там пациенты говорят, что раньше он не помогал. И мы выясняем, что раньше он помогал в том, в чем и сейчас как бы помогает. Просто для него это ну, не энергозатратно. Но он помогал в одной сфере, это не значит, что он будет помогать тебе с подгузниками, это не значит, что он будет помогать тебе с ребенком. И в этом проблема, то, что есть особые ожидания, и эти ожидания не реализовываются по разным причинам. Мужчина не тот попался, да? или убеждения у вас сильно разные, или у вас разные представления, в принципе, о браке и о семье. Люди же как принимают решение себе там рожать ребенка? Я хочу детей. У них не возникает мысли о том, что этот ребенок родится, возможно, в семье, у которой нету финансов достаточно, либо нету достаточно образования, там, интеллектуальных способностей, чтобы правильно воспитывать ребенка, нет понимания того, что такое процесс воспитания. То есть не у всех же педагогическое образование. Они не думают об этом, потому что говорят «хочу ребенка». И «хочу ребенка для э, мужчины» и «хочу ребенка для женщины» – это два разных «хочу ребенка». Один говорит «хочу наследника». Но при этом а, не хочу им заниматься. Не хочу им заниматься, просто хочу наследника. Там, в принципе, наследство нечего передавать, да? Кредиты, там, ипотека. Это плохая генетика, низкий уровень интеллекта, склонность к алкогольной зависимости, деменция у бабушки. Ну, там передает максимально ненужные вещи. Максимальное а, наследство. Вообще, да. Поэтому. Прям снабдил ребенка с рождения. А вот э, для женщины хочу ребенка это другое. Хочу заниматься ребенком, воспитывать ребенка, растить, кого-то члена общества. И так далее. Совершенно разные потребности у мужчин. Но у это тогда является насилием, то, что описывают женщину, или нет? Или это как раз вот это вот расстройство ожиданий, но никак не насилие? Бывает расстройство ожидания, бывает прям у -у -у. насилие. Потому что бывает, мужчина декларирует одно и совершает совершенно другие поступки. У меня есть личный пример в клинической практике, когда мужчина сидит, занимается бизнесом, успешный человек занимается бизнесом. А его супруга просто кутит по клубам, ничего не делает и говорит, я не хочу заниматься, постоянно сетует на... У нее какие-то жалобы на ее эмоциональное состояние, и все время ей все не нравится. И такое тоже бывает. А какой результат? То есть мы или остаемся и дальше, да, в этом насилии пребываем, или не насилие тут разобраться, или уходить? Никогда не остаемся в очаге насилия. Никогда. У людей сильные страхи, что если я уйду от мужа, умру без еды, голодная, Нет. одинокая, голая. Это, ну, я говорю, я всегда объясняю всем пациентам и вообще всем, кто на лекции хочет, что в наше время умереть от голода еще и на улице, одинокой, почти нереально. Это нужно приложить, это нужно план написать, как я буду умирать на улице от голода. Нужно прям подготовиться, понимаете? А потом Тарантино снимет, потом сериал какой-то или фильм. Да, да. То есть ну, у нас всегда можно найти какой-то э, доход, заработок. Всегда можно как-то ну, адаптироваться под внешнюю среду. Да, будить тяжело, но порой это лучше, чем засыпать и просыпаться в тревоге. Это лучше, чем транслировать такую модель поведения своему ребенку, который вырастет потом случае того, что э, там бить, оскорблять, унижать – это нормально что невозможность купить какую-то вкусную еду в то время, когда один из родителей все деньги тратит на какие-то там гуляния, отдых, на кутеж, это нормально. То есть ну, он вырастет с таким убеждением. Поэтому лучше в труде, ну, при каких-то тяжелых обстоятельствах, но со здоровой психикой. Все, тогда спасибо.